В эфире Stay Hope новости в студии Джод Пупко. Приветствую. Ну что ж, ребятки, за окном бушуют коронавирусы, вам нельзя выходить на улицу. Хочется секса и у презервативов. Что же делать в такой ситуации? И я расскажу вам 5 способов сделать презервативы дома. Итак, первый способ очень простой. Надеваете пакет на член, прижимаете пакет, удаляете тем лишний воздух. Готово. Вы восхитительны. Да, это был первый способ, а мы переходим ко второму. Берем резиновую перчатку, смотрите, какая она желтая. Всем нравятся желтые, да, ней отличные пупырышки, она вам понравится, она понравится всем. Дабы укрепить конструкцию, возьмите скотч и обмотайте вокруг, как все мы любим. Это весело. Ну, вы знаете, секс это весело, значит и это тоже весело. Продолжаем. Хорошо, хорошо. Итак, третий способ. Просто возьмите пищевую плетку. Я просто возьму ее вот так. Ну, вы видите. Помещу ее вот так. Да потом оторву ее. Да-да-да, все хорошо, ничего страшного, так бывает. Это нормально. Сейчас мы все поправим. Очень хорошо. Это очень безопасно. Это очень просто. Идем дальше. Итак, итак, мои дорогие, следующий способ просто феричный. Он вам понравится. Берем пищевую фольгу. Вот так. Это очень весело. О, да. Вы уже знаете, что будет дальше. Да, делайте вот так. Смотрите, он прям как световое. Бечи звезды хвоят. Очень круто. И используйте до здоровья. Не благодарите, я прекрасный, я знаю. И последний способ просто нереально. это мой любимый способ, он просто снесет вам крышу. Берем крутой воздушный шарик со смайликом, ну вы знаете, это смайлик, он веселый, вашей девушке он понравится, потому что это же весело, так ведь? Берем ножницы, обрезаем, вот тут все нормально, все нормально, просто наденьте его, это все, этот способ понравится всем, это весело, это круто, это модно, мои дорогие друзья, это модно всем заткнуться и перестать пороть чушь ты Хват. еще кто такая Фалиция фактовая полиция Вы арестованы за отсутствие фактов в вашем шоу Собирайте манатки на выход Если вам кажется что это экстремально то подумайте о древнем египте там люди использовали крокодилиий поёт и мед, которыми смазывали свои половые органы изнутри чтобы не залететь ну же же просто! Конечно, что крокодили помет, что на балдашнике из резиновой перчатки это очень фиговые средство контрацепции. Они не только не предотвратят беременность, но еще и с огромнейшей вероятностью принесут кучу травм вашему пенису и вашей вагине. Короче, ребят, я вам не рекомендую использовать презервативы домашнего изготовления. Но реально, зачем, если есть магазины? Они при правильном использовании на 98% эффективны, чтобы предотвратить беременность. А еще они в разы снижают риск заражения ИПП. П. ИПППП, П. Таких, как, например, сифилис, гонорея, хламидиоз а также ВИЧ. Презервативы можно разделить на кучу разных категорий. Есть мужские и женские, есть ладексные и полиуретановые, есть большие и размеры поменьше, с пупырышками и светящиеся в темноте. Короче, маркетологи придумали уже просто все, что только можно пожелать. Просто нужно пойти в магазин и купить. А на этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мир вам и предохранение.